итак всем привет продолжаем священника легкие подземелья магические шахты поехали сходу колдун убрали колдун убрали это у нас хилочка вроде хилочка и еще одна хилочка стоять не надо ничего нажимать лишнего У нас есть статуя, мы убьем статую, 2, 4, 8, 10, да, мы убьем статую. Благословленный удар, к еще одна статуя по 7, так, 4, 8, 7, 14, да, мы убьем его. Это у нас магия, есть колдун с одним ударом, у нас 7-10, убрали колдуна, у нас гном, полегче вес немножко, так, гном, 5-7-14, да, убрали гнома. Тут у нас 6, 3, 3 получается, так же будет, 13, 3, так у нас есть слизь, 13, 10, 23, 29, нет, оно у нас, хотя если мы фулл хильнемся, мы его убьем, так надо хильнуться, она уже маневрировать не даст. Раз. Так, 28, это у нас 14. Так, нам нужно выдержать удар 11, соответственно. Так, так, 10, это у нас 14, 7, 13, 11, 13, это минус 2, значит, значит, отлично. Так, кто тут следующий, еще одна слизь есть, смотрим слизь, так, 36, 13, Так, так, тогда подумать. 13-29. Так, он на по нам сколько нам 28? Так, 14 на 3 это у нас 42. В принципе, мы его запинаем. Как говорится, так удар 14. Получается 22, это 11, 19, 5, все, значит, меч, 11, удар. У нас осталась статуя. Ну, статуя мощная, мы ее не пробьем, по крайней мере, на текущем уровне. Еще одно зелье. Так, баррикады странные тут. Ага, еще одна статуя, причем чуть слабее, чем предыдущая, но мы не пробьем, скорее всего. У нас урон 9 с благословленным мечом. Так у нас урон вообще уровня уровне 7 будет. Три удара. угли урон 22 мы ее не пробьем. Так, смотрим. Красная статуя. Дном. И все, дальше нам пока недоступно. Красная статуя. Значит, урон у нас будет в районе 7. 6. Это 15. 9 плюс 6. У нее 13, 26. Да, мы убиваем эту статую. Меч. Так, убрали статуя. Так, слизь. Точнее, это у нас колдун. Убрали колдуны. Теперь слизь. Удар сколько? Удар 16. 24 плюс 16. Это на 40. У меня 36. Мы пробиваем. Так у нас получается ну, вот 36 минус 24 это у нас. 12. 12 пополам. Это 6, значит плюс 6 он зовут. Ну, неплохо. Кстати, там две странные, мы еще босса не нашли. Ладно, будем вот так раз. Два. Еще один гном. Гном это у нас 13 плюс 6, наверное, будет. Даже 7 мне вверх окрепляли. Вверх это хорошо. Так. смотрим дальше у нас тут два бафа и одна слизь так слизь 23 и 16 это у нас 39 34 да мы ее скорее всего убьем а других нету да пока да пробуем начинать бить раз 2 нам нужно 17 хп. Так, это получается 26 пополам 13. Это 23 17. Да, мы его убиваем. Так, у нас с гном есть. Тоже шестерка. Так. Смотрим, что у нас здесь. Два колдуна. Один интереснее другого. Так, это у нас плюс 5. Даже 6 нам ну, вверх угловили. Тут у нас... О -о -о, 23 пополам. Если вверх. Получается 12. Вот это да. Вот это хороший баф. Да? Плюс 12. А -а -а, класс у вас плюс 12 это мощно так у нас получается гном который падает за два удара Надо, наверное надежнее статую убить самое странное мы не нашли босса до сих пор по идее босс должен быть за гномом получается да, босс за гномом, они вместе стоят. Босс Получается, если вот этот толстый, за, за гномом лупа. Получается, там этот... Босс стоит после лупы, вот в вот этой клетке снизу. Так, 23, 22, 44. Нам нужно хиляться. Так, если мы... не лучше перестраховаться... Так. так, 22, 22. Да, перестрахуемся на всякий случай. Заберем статую. Статуя урон 16. Хорошо. 20 давится 44, мы убьем 16. И плюс 19 пополам это 9. Ну, да, 9, это получается 25. У него 22, мы его убьем. 22 минус 16, это получается 6. То есть, если получается 6, для нас это будет 3 бонуса. Пробиваем. Раз. Два. Убран. Так, получается, нам фул хп сняли, да? Статуя. Да, статуя она получается фул хп сняла, так -с. у нас 15, нам 15 не хватит, то есть нам получается нужно банку есть, мы ударим, а мы кстати не убьем, но обороны не хватит, он бьет 11 и 9, ну с округлением вверх 10 даже если ударит. 21, а у нее 22 хп. Мы ее просто не убьем. И предлагаю поесть. Так, еще поесть. Убивать красного гнома. Так, гном за два удара падает. 37 минус 22, это 15. Пополам это семерка половиной. В нашем случае, возможно, даже восьмерка будет. Хорошо. Пробуем. Значит, два удара. Это защита. То есть, если я правильно понял, босс за защитой прячется. Значит, нам нужно убивать статую. Статуя удар 14, плюс удар, грубо говоря, 10. Соответственно, мы ее должны пробить. Но проблема в том, что нам мало. Баффа дадут. 14 это у нас. Это 8 минус 22. Соответственно, 8 пополам это плюс 4 нам всего лишь дадут. Похиляемся. Раз. Плюс 4. Так. Берем защиту. Ох ты, ⁇ шки, матрешки, а? Да, ну статуя, ну и понятно. Самый тяжелый босс. Ладно. Пробуем. У нас хилки вроде как еще есть. Берем все возможные бафы, которые у нас есть на локации. Смотрим, что по статуе. Так, 19 и... 22 пополам 11 это 30, то есть 3 удара будет по нему, он по нам 19, 2 раза 38 надо процихиляться потом он возрастет в 2 раза у него ладно, пробуем значит один удар, 2 удар Ну, один хп, смысл дробить. Я думаю, просто проще похиляться. Хотя нам, по-моему, 37, если мы... 17, 22 плюс 17, 39. В принципе, мы даже с доспехом вывезем, поэтому... Я предлагаю пораженность еще раз. 34 пополам, это у нас 17... 17 плюс... Ой, я забыл, что хотел посчитать. А. 17 плюс 22 это 39. У него 37. Удар. Мы, мы выдерживаем удар, его забиваем. Берем. Так, теперь двое остались, статуя 13, но еще скорее всего будет в районе 13-12, 12 плюс 13 раз 25, у него урон 25, да, забиваем этого. Так, теперь у нас 31. Ну и второй удар мы должны добить там в уровне 25. 56. Мы его добьем, скорее всего. Так, тут, ну, чтобы выжить, 39. Он два раза, он бьет 40. Нет. 19. 18 плюс 19, 37. Он, он бьет 40, надо хиляться. Вот так вот мы его должны выдержать. Все, магические шахты мы убрали. Выходим. Фонтан. Жизнь подземель утомила вас. Почему бы не расслабиться у фонтана? Новая игра. Так, священник. Злобная зелень. У нас тут присутствует. Убрали зелень. У нас вихрь. Две штуки. Они оба красные. Точнее, они черепки. Так, у нас два две льдышки. Две глыбеньки. Интересно, интересно. У нас уже три энергии. Это неплохо. Убиваем глыбеньку. Блин, я не подумал, ну ладно. Так. У него урон, сколько мы выдержим? 3 плюс 6. Получается, 3 плюс 9. Это 12 урона у него. Вот это да. 12 урона это много. 12 урона это много. Я думаю, нам нужно похиляться после его боя это получается мы его за 4 удара у нас 12 все можем бить так еще один вихрь магический щит и физический щит прошивленная броня так, и кого же тут теперь бить Непонятно. Еще виду. ну с этого нам не хватит а с этого нам 57 мы бьем два удара Он у нас 5 и 14 19 урона мы в принципе убьем вихрь А нам получается наносить 5 плюс 14, это 19. У нас 20 хп плюс еще фулмана. Мы его убиваем. Ну понятно, что мы шестерку не запинаем. Хотя хотелось бы. Но мы его не запинаем он от минимум 6 моих ударов а для меня это полтинник а у меня всего получается 28 плюс 14 это 42 хп у меня всего лишь получается в сумме мы не выведем такое количество 19 вихрь мы его будем бить два раза он нас бьет 6 плюс 18 это у нас 6 18 24 у нас 28 убиваем вихлы еще одна трава нам в какой-то веке дали меч Праведный удар, называется. Да, святой удар. Святой удар нам дали. Так, я предлагаю тогда еще раз вихрь убить. Вихорь, по сути, никого не зацепит, да, кроме нас. Поэтому у нас получается 9-9 пополам. Ну, по идее, в веру тоже нужно кругляться. Если тогда 10, то получается у нас плюс 5 будет. Плюс 5, вот тут 14 можно взять, тут статуя на плюс 7, а вот тут можно взять плюс, плюс 7 тоже по сути. Глыбина тоже на плюс 5. Статую мы не убил. У нас слишком мало ХП. Продуктивный ход, однако. Так. У нас получается есть вихрь на 9. Но он такой себе. Так. У нас статуя. Ну, статуя очень мало хп. 13 у не защита. Мы ее за два удара убить убьем. Но мы не. А, мы выживут. Мы не выживем. Да, 13, дважды, 26. Получается, если мы похиляемся. Получается, 8 плюс 4. Плюс 4 хп это на 28. Ну, в принципе, мы должны вытянуть. Единственная проблема в том, что у нас баф. Будет очень слабенький по урону. О, у нас есть наш любимый вихрь. А, блин, жалко. Ну ладно. Получается, сколько он дамажит? 8 плюс 23. 33 это будет. Нам нужно еще еда. Либо убирать статую. Мы наверное, берем статую, так, убрали статую, тут получается у нас 18, 24 минус 18 это 6, соответственно 6 делить на 2 это 3 глядишь потом на злобную зелень попинаем кстати мы до сих пор босса не нашли так 62 62 52 ясно пока ничего не понятно так наверное надо бить так зелень мы отпинаем вообще нет так у нас она нас убьет за получается за пять ударов 4, 36, 9 на 4, 36, 9 на 5, 45, но она у нас, за... а мы сколько урона, это 18 плюс 16 получается, 34 плюс 16, 40, это у нас 3 удара, на четвертый удар 36, да, мы убили злобную зелень, 1, 2, 3, Убрали. Статуя. Вот можно зацепить статую, чтобы не выпендривалась. Так, посмотрим. У нас еще одна хилочка отлично. Статуя семерка. Нам бы вот это место открыть как-нибудь. Но это, блин, восьмой вихрь. Мы его не убьем, даже если захотим. У него урон 12 плюс 36. Урон 48. То есть мы... Вообще мы выживем. Действительно мы выживем. Да, мы выживем после против этого вихря первый удар а у нас хп не хватит точнее урона блин да у нас урон у нас 20 урон и 16 на уново 39 3 хп не хватает ладно 8 6 5 5 16 убираем тогда хотя я бы лучше убрал эту. вот эту так. 4 16 на 4 это у нас 64 до да, убираем с этого растения и растение убрали у нас статуя активизировалась урон 12 потом урон десятка нам это будет то есть мы ее за два удара убьем она нам даст 5 урона то есть мы по сути ничего не потеряем кроме хп упираем значит ее. Мм, какая красота. Это плюс 12 на нем можно заработать. Вот это красота. Да, на этом можно заработать плюс 12. На этом плюс 4 максимум там 5 скорее всего округление вверху нам бы в идеале открыть босса но получается босс опять за этой стоит за этим вихрем, которым еще стоим. так нам нужно получается пробить им а вообще сможем выжить то но сейчас урон 24 плюс 19 базовый. 24 плюс 19 это у нас 43 будет, да? 43 будет у нас. Соответственно мы выживаем. У него урон 12 12 плюс 36 12 плюс 36 это 48 то есть нам нужно фулл хп да, нам можно фулхэпа. По крайней мере, один раз есть сто процентов поесть надо. Лучше фулхэпа взять и пробивать. Вот так. Раз. Два. А, мы даже с первого удара его убили. Ну ладно. А вот и босс. Ледяной. Редышечка. я предлагаю босс сразу шлепнуть а подожди у него урон 40 ну нифига себе а ты что такой так нам получается нужно урон 40 40 это фулл хп так фулл хп урон 23 то есть магию мы то есть 10 маны мы оставляем сейчас прожимаем 10 маны у нас получается 20 10 14 нам еще нужно 1 так 14 у нас 52 пополам это у нас 26 26 плюс 14 это 40 нам получается две банки на него нужно прожимать до да, 2 банки на него нужно прожимать а сейчас мы его шлипнуть на него две банки надо прожимать раз два так есть такой пункт у нас осталось злобная зелень так 48 минус 14 это у нас минус 34 это у нас получается 14 соответственно 14 пополам это 7 значит плюс 7 у нас будет она нам копеечный урон нанесет. Пробиваем. Можно было защиты взять. но ну, я не подумал. Ладно, можно было и банки не тратить, взять защиты. Хотя бы минус. Сколько тут? Минус 9 было бы. Уже 40. Ну ладно, я не подумал. Убираем тогда так. один и второй добирающий 32 а тут 25 это 57 так но ну, это слишком маленький красненький есть вот красненький да. но это вообще 7 урона, там он нам отдаст ну это вообще за один удар он не отдаст а тут тут не плюс 7 я предлагал с этого тогда. Он самый полтолстенький из этой компашки. Раз. Два. Это десятка. Пятерка. Двенашка. Блин. Чуть-чуть а не хватает, а. Но нам все равно есть. А, тут еще одна. Есть. Тогда лучше ее убить. Так, посмотрим. У нас восьмой уровень. Что она вам сделает? Удар 25 плюс 37. Это как раз 62 будет. Да, забираем тогда. У нас плюс 13. 37-38. 1 хп. Блин. Ладно, бывает так. Мы вихре убить не можем. Ладно, мы тогда берем еду на фул. выбираем берем Фонтан защищен. новая игра священник вихрь случайная подземелье каждый раз разное то есть видимо придется рестартить. тут вихрь и слизь вампиризм гном гном от хорошо так по идее надо бить слизь точнее не слизь и а вихря Он с 5 урона он получается 5 5 урона с у слизи сколько хп у слизи 8 слизь на один удар тогда останется да убираем значит вихри убираем баночку поцепляем вихри классные конечно особенно если не уметь пользоваться Глыбин отлично. Блин, защиты каш мощные стоят. Ладно. Так, у нас что тут? У нас два, да, удара. Меча нету еще, да? Меча нету. Забираем. Так, осталось 3 хп. У нас плюс 9. Два удара. Забираем. Ага, то есть они еще и это, понятно. То есть они все красные. Офиг, а ты то есть зареспаумился прям на еде, да? Ну ты юморист. Так, 13 два удара. Убрали. Есть защита, хорошо, защита, это отлично. Так, у него 2... Так, 13 убрали. Так поели вампиризм это неплохо визм это отлично я бы так у нас есть вихрь, значит получается он наносит урона 3 плюс 9, 12 урона он наносит. вихрь радиус цепляет вот этого, ну нам до него когда пикина пешком у нас второй уровень, поэтому пускай регенится. Так, есть еще один вихрь, нам на него тоже допеки -то, на пешком У него урона 5 плюс 14, 19 урон. Тут урон 9. У нас как раз хп9 прожимаем брали у нас меч появился босс гейзер ой блин а мы же его не убил а мы же гейзера не убил он мне взрывом 36 урона у меня просто я могу не вытянуться либо на максимум надо тушить всех чтобы мы с Гейзером как-то хоть кое-как попытались выйти. Так, убираем этого. Едим. Рассматриваем этого. Не надо. Ух ты, у нас волшебники. Причем они еще и... Это колдуны. Колдуны. Но их надо ваншотать, потому что они будут телепортироваться, либо открывать карту на фул. Так. Ледышка падает за один удар, если правильно ударить. Что же с тобой делать-то? Ну У нас три вампиризма, в принципе в теории под вампиризмом ну там удар 36 это блин я даже не знаю больше удар тут 18 удар 54 будет мы такой урон не выхилим просто тупо это нам нужно больше 54 хп иметь чтобы выдержать под гейсером ладно сейчас посмотрим у нас красная глыбинка есть. Убираем глубинку. Смотрим, что у нас еще есть. У нас есть волшебник прыгающий. Да ты утомила. Так. Что-то я не пойму. А, кого нам... а вот она. глыбинка еще одна. Урон 21. Ну, мы ее забираем. 27 мы его убираем. 21 это... Получается сколько? 10. Так, он получается, он нам 15 хп оставит. Нам нужно плюс 6. 6 умножить на 2 это 10 у нас будет 11 а, глыбина упала так так так так 23 так 19 17 на 3 это 50 то есть у нас у 3 удара грубо говоря 19 плюс 16 плюс 16 получает 32 плюс 19 это 51 то есть мы за три удара его тоже убиваем забиваем слизь тогда забили слизь есть колдун. Убрали колдуна. Удар 26. Это очень мощный удар. А вот до 31-го колдуна не хватает урона. Да, и до дышки тоже. Блин, ну чуть-чуть бы, Ну, десятка плюс 10 это много. Это прям, грубо говоря, у него хп-20 было получается. У нас, кстати, колдун есть опять же, то есть мы сейчас в плюсе будем. Он как, он как раз черепкообразный. Нам плюс 12 дали. То есть мы сейчас глыбину можем ваншотнуть. Ланшотаем глубину. Так, смотрим что у нас еще есть получается остался слизь рассказывай слизь ты по нам третий удар убивающий у нас будет у нас удар так у нас удар 52 33 плюс 19 это 52 то есть нам нужно один раз поесть да, я правильно понимаю? Да. Ты мне сколько хп отдашь? На следующий удар 17 пополам. Это 18, 9. Слабоват, конечно, но давай. Плюс 9. Слизь двойка. Колдун. Единичка. Блин, он очень пол, плотненький. А, кстати, он получается колдун последний. Останется одна слизь. Еще и босс. Да, нам с раскладом не повезло. Мы убьем колдуна. плюс 2 это копейки 24 22 это мало получается нам три удара на у 46 это 11 11 пополам 5 до да, убираем тогда слизь три удара 69 хватит ли нам вопрос хп попробую Так, получается 34.17, да, нам хватит хп. У нас плюс 6 урон. Максимальный аджор, который возможен. Смотрим на вихре. Так. Вихрь-то вроде не страшный, но у него финальный удар под полтинник. 50, мы посчитали вроде. Сейчас посчитаю. 54 финальный удар у нее. Так-то он не страшный с 18 урона. Сколько у нас получается пройдет? Я думаю надо брать атаку, она одна единственная. Брать в вампиризм. И бить вихрем. Теперь нам стоит взять защиту. У нас получается урон 26, То есть двадцать У нас одна хилка. Ох, ну у нас мы, в принципе, священник, я думаю, мы справимся. Так, сейчас мы подумаем. Ну, защита у нас еще два удара. Я предлагаю на последний удар взять защиту. То есть сейчас мы пробиваем удар. Там последние два удара. Это получается 30. На последний удар. То есть сейчас мы просто би, а хотя мы в есть. последние два. Сейчас просто, а там был блин, там был в третий, третий в Хилка минус восемь в эмперизм. Все, мы его убили. То есть он, мы даже Хил по сути не использовали. В все-таки имбалансная штука. Эмпиаризм и балансная штука. Так, а мы оба всех убили? Да, ну и все. Пошли тогда. Ну все. Всем спасибо. Всем пока.